привет друзья сегодня покажу вам рецепт салатика с красной рыбкой он очень будет кстати он очень похож на суши салат но делаю я его немножечко по-другому намного вкуснее но немножко по-другому все очень просто для начала нам нужно сварить рис берем круглозернистый рис хорошенько его промываем заливаем водой и варим на протяжении ровно 15 минут затем отставляем в отдельной емкости до растворения смешиваем уксус соль и сахар и добавляем к еще горячему рису опять хорошо Перемешаем рис и пускаем себе остынет. Затем формируем вот такой вот красивый пласт. Я формирую четко по размеру нори, чтобы получить такой именно красивый ровный тортик. Вы видите, у меня ушел не весь рис, немного даже у меня осталось. Вот такой вот не очень толстый пласт. Затем этот. Пласт нужно будет смазывать соусом. Приготовим соус. Я взяла сливочный сыр, не соленый. Добавляю сюда майонез и буду добавлять вот такой вот сухой васаби. Можно использовать васаби по вкусу и уже растворимый. Просто пробуйте, чтобы не слишком остро было для вас. Пробиваю блендером, чтобы получить однородную структуру и затем смазываю хорошенько этот рисовый слой, для того, чтобы он именно хорошо промариновался и туда проникла эта вся пропитка. Затем сюда пойдет порезанная мелким кубиком рыба, которую тоже слегка смазываю этим соусом и уже на рыбку у нас пойдет лист нори. Вы видите, как раз четко по размеру листа нори я выкладывала пласты. Огурец я режу мелким-мелким кубиком. Можно нарезать э, тонкими пластинками, можно нарезать соломкой. Как вам хочется, как вам удобно. Огурец тоже слегка смазываю и выкладываю яичный слой. Яйца у нас на крупную терку. И формирую тоже вот такой вот красивый тортик ровненько. Яйца щедро сдабриваю вот этим соусом и хорошенько его тоже промазываю чтобы проник соус внутрь далее сюда идет морковь отварная одна морковка для того чтобы был более красивый красный цвет яркий такой оранжевый точнее тоже смазываем соусом и я буду лист нори резать и вот так вот укладывать чтобы не было слишком много у меня листа нори. Я так люблю. Но вы хотите, можете положить просто опять целый лист нори, на который опять идет красиво уже нарезанная слайсиками красная рыбка. Сверху украшаем красиво остатками соуса и посыпаем кунжутом. У меня здесь и черный, и белый жареный кунжут. Это очень вкусно. Оставьте этот тортик промариноваться где-то часика на два и пробуйте, это очень вкусно. Удачных вам праздников и хорошей готовки. С вами был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.